Всем привет, сейчас я покажу как быстро и просто перевести растровое изображение в вектор, как убрать ненужный фон, а также мы перекрасим какой-нибудь элемент. Ну что же, приступим. Открываем растровую картинку с пандой, выбираем вкладку «Окно», пункт трассировка изображения». В открывшемся окне в графе «Стиль» выбираем пункт «16 цветов». Наша растровая картинка автоматически превратилась в вектор. Теперь поиграем с настройками, чтобы убрать лишние черховатости и неровности. В окне трассировки двигаем ползнок углы вправо, а шум влево. Слегка корректируем контуры, выбирая наиболее подходящее значение. У нас остались маленькие неточности, но они не несущественны, если надо быстро перевести картинку в вектор. Посмотрим общий вид, да все хорошо, картинка трассирована как надо. Нажимаем кнопку разобрать на верхней панели, правой клавишей на картинке разгруппировать, выделяем и убираем задний фон. Выбираем шлем панды, меняем цвет с голубого на красный, также меняем цвет отблеска на более светлый и темный тона красного цвета. Вот еще остались маленькие незакрашенные пятнышки. Мы им тоже дадим основной красный цвет шлема. Поздравляю, наша панда готова!